去掉。 что мне утром Как бы печально это ни звучало, но на прошедшем Арнольде вся сборная России по бодибилдингу выступила из рук вон плохо, не завоевав ни одной медали. И сейчас с чьей-то подачи начался конкретный срач, что именно команда живой стали провалила турнир, и что жопы у всех залитые, и что плохой грим не может влиять на форму, и что свет ни при каких условиях не может ее испортить, и что судьи никогда не могут подсуживать, это же судьи самого высокого класса, и что никакая политика никогда не не влияло на распределение мест это же бодибилдинг самый объективный и неподкупный вид спорта и вообще все в равных условиях Конечно, но почему-то у тройки победителей во всех категориях грим охуенный. И с этим цветом хорошо наложенный грим выглядит просто замечательно. И делает даже самую залитую жопу гораздо лучше. Вот вам для сравнения. Разве это для кого-то секрет? Взять того же Ашота, который выглядел не хуже остальных. И не будь у него размазанного грима зеленого цвета, за который, кстати, отдали 150 баксов. Он явно был бы на пару мест повыше. То есть в тройке. Разве эти парни лучше, чем он? Конечно нет. И только идиот не увидит, что грим реально все портит. И Ашот выпадает из общей картины только из-за этого. Разве может быть человек без бицепса бедра на третьем месте? Но он почему-то там. И разве эта тройка выглядит качественнее Ашота? Нет. У них просто нормальный грим, который хорошо выглядит с этим светом. Вы говорите, что все в одинаковых условиях? Абсолютно согласен. Все в одинаковых херовых условиях. Тот же Далер Исматов, как отмечали многие участники, в отличных кондициях. Но почему-то на фотографиях выглядит не очень. И у кого-то это вызывает вопросы. Да на фотках все участники выглядят херово. И это вопрос уже к фотографу, который не может выставить правильные настройки, отталкиваясь от света. Посмотрите на того же Валерона. Он что, плохо довелся? Нет. Просто свет и грим портят все впечатление. Хоть йодом рисуй глубину. А вообще, просто посмотрите на с бедра Долера. И все вопросы о недоведенности у вас сразу отпадут. И конечно же, из года в год у кого-то чешется зуб мудрости. И поется одна и та же песня. У Далера Сматова были проблемы, связанные с местными инъекциями. И какой-то синтол ему померещился снова. Хорошо, хоть долер в лосинах ему не померещился. А то всякое может быть. А вот слова из его статьи про Арнольд. Воскресенье, 25 сентября 2016 года. Чудо не произошло. Остаться незамеченными у многих не получилось. Как же это четко подмечено. Остаться незамеченным не получилось. Или это нам тоже померечилось? Александр, к сожалению, наши парни это вам не бикини, с которыми можно пройти в судейскую и покатать на плечике. Какие у нас интересные в стране журналисты. Когда мы побеждаем, все нас боготворят и делают звездами. А когда проигрываем, в это же дерьмо тыкают носом и называют тяжкий труд театральным зрелищем. Но да ладно, мы уже привыкли, ведь все в равных условиях. Но почему-то судьи отказались замечать нашего вугара Махмудова, который выносил там всех вперед ногами. И даже Александр Вишневский подтверждает, что это его лучшая форма. И что, первое место в абсолютке лучше, чем он? И все прекрасно понимают, что парни конкретно засудили, не пустив финал. К сожалению, ни фото, ни видео мы вам показать не можем, потому что кто-то не снимал категорию мансфизик. Физик. Наверное, ключи о судейской долго искали. Зато есть фотки у пенсионеров Мэнс и Бикини. Здорово. Да, были и конкретные провалы, согласны. С непопаданием в свою категорию у Тарануха. И понятно, что ловить в другой категории нечего. Но что теперь? Менять коней на переправе, проделав такой долгий путь? Или же когда Борисов совсем не привез форму, но никого не волнует, что на трассе за две недели до старта хотя это уже звучит как оправдание также володя яковлев не успел подвести к юниорам но если бы подвелся в юниорах конечно бы вынес всех потому что он охуенно выступил в мужиках в категории 100 все были уверены что он войдет в топ-6 но он занял седьмое место и понятное дело что в силу его возраста его не поставили выше ведь он всего лишь 93 -го года рождения Вообще, со всей этой ситуацией сразу вспоминается Олимпия 2007 года, когда победителем должен был стать Виктор Мартинес. Но его засудили в связи с многими факторами, один из которых его гражданство. Он из Доминиканы. А победителем стал Джей Катлер, американец, спонсируемый титульным спонсором Олимпии, и в частности Джо Вейдером, основателем Олимпии. А вы говорите об объективности. А вообще, очень интересно наблюдать за людьми, которые говорят, что нужно запереться в качалке, не выкладывать никаких фотографий, а только готовиться жрать и спать. Интересно, а что вы тогда будете постить в своих пабликах? Свои фотографии? А потом обвинять парней в том, что они не развивают свою медийность. Вообще, мы все адекватные люди и прекрасно понимаем, что бодибилдинг – это субъективный вид спорта. И те, кто действительно был там и видел наших парней, признают, что у многих была действительно достойная форма. Просто так сложились обстоятельства, не могла же вся сборная провалиться просто так. А отказываются в это верить только те люди, которым нужен повод, чтобы раздуть из мухи слона и пропиарить свою задницу хоть каким-нибудь образом. Конечно, найдется много несогласных и хейтеров, которые будут говорить, что это все оправдание, но мы честны перед собой. И понимаем, что лучше поехать и провалиться, но сделать выводы и набраться опыта, чтобы вернуться и Обязательно выиграть, чем сидеть дома, давиться грудками, попивая пюрпротеин. И как бабка базарная пиздеть о слаженном пути. А вообще, пиздеть это вам не бикини вертеть. С вами была Живая Сталь. Ждем ваших мнений в комментариях под видео и в нашем паблике. Счастливо!